Мы есть нельзя, но нас нельзя Мы так неровно это дышим, Мы рождены от ада я мы где-то там растем и дышим за стороны закрытый век. Мы любим жизнь целуя осень, но мы не сохранили тех, которые бросят. Эту жизнь и смерть на чистоте Это на своей волне. на волне осенних а стен это жизнь и свет значит садь. это не по еду. это ветер на воде слышать песню как мечту Мы гасим свет, мы сейчас ищем на ладонях, Но нам всегда 17 лет, но нас и нет странный, закрытый век Мы любим жизнь, целуем осень, Но мы не сохранили чек, который просят это жизнь и свет на чистоте, это на своей волне FM. График правды в пустоте, сердце на волне осенних всем. Это жизнь и свет на чистоте, это не по золоту еду. Это песен на вазе, пишет песню, как мечту. свет на чистоте, Это на своей волне FM, График правды в пустоте, Сердце на волне осенних тем. Это Жизнесмерть на чистоте, Это не по золоту еду, Это ветер на морде, И весел я мечту, это жизнь и смерть в нашей Это на своей волне FM график правды в пустоте, Сердце на волне, а и всем. Это жизнь и смерть в нашей Это не посолов всю еду, Это ветер на ворге. Пишет песню, как мечту. Спасибо большое Олимпийский Земли крайне во где-то далеко край вечно. Отдать голос, а то мы вообще по прибору. Валоват. Варить и простить, oh. что-то нелепое оправдание. Ты хочешь меня любить? Как сразу прямо высказала. И хоть я далеко не идеален, Но и не самый лучший вариант. Я собрал твои вещи, а не спален. Быть несчастной ты не должна. Пусть и получилось Я энда нам пишут любовный роман Но пока не наступил конец света Мы будем следовать своим мечтам Решено так и быть Твой выбор, твое право По разным сторонам разбежаться. И хоть далеко не в удеален, Но и не самый худший в Я собрал твои вещи, а не в спальне Быть ты не должна. Пусть получилась, как пьянда, Неразменно. Пишут любовный роман, но влагали наступил гане света, Мы будем следовать своим мечтам. Пусть получила на стене пишут любовный роман, на багаре наступил конец света. Мы будем следом вать своим мечтам. Пусть получила Happy Endа, и на стене пишут любовный роман, на багаре наступил конец света. Мы будем следовать своим мечтам. Пусть, Пусть не случилось хэппи Я на стенах пишу в роман, На пока не наступил конец света, Мы будем следовать своим мечтам.